Подарите им еще одну находку, попробуйте называть и оставьте потом в комментариях, или кто там, подпишется на мой канал, можете лично со мной общаться, ваш отзыв. Если мы любим получать подарки, то очень естественно будет протестировать свою способность отдавать. И иногда бывает вот таким девушкам, которые уже накопили много чего, и они не могут они физически это все носить, а сделайте подарок какой-то хорошей вашей подруге. Вместо шопинга себе, смотрим внимательно, да? Вы делаете хорошо кому-то, смотрите на их горящие глаза, и вы увидите, как у вас действительно меняется состояние, вы исцеляете. Причем, смотрите, делать подарки – это беспроигрышно. Вы не можете провалить эту цель. Но ну, по сути, если это э, вами давно знакомый человек, вы знаете, что ему подарить. Есть такие мелочи, которые всегда можно, ну вот не знаю, там вот маленькие, тут вот, есть да, а, там, крем для рук, геническая помада. То есть вы можете действительно что-то такое человеку дать, что ну, как, просто приятно ему будет. Мелочи, которыми мы всегда пользуемся. И в этом случае, во-первых, вы, если это вещь, будете видеть эту вещь на подруге, вам будет приятно. Потому что на себе мы, допустим, украшения не все видим. Мы только в зеркало себя видим. А на ком-то вы будете этим любоваться. И ваш поступок – это будет чувство записанной нервной связи успеха. Вы сделали поступок, вы достигли цели, потому что человек засветился, а вы увидели, как он засветился, и засветились в ответ. И получается, вот это еще одно из высказываний называется «Когда тебе плохо, найди кому-то, кому еще хуже, и помоги ему». Я тоже yeah. слышала такое, кстати, что... А, можно даже найти человека со схожей целью, помочь ему добиться этой цели, и, со, и в скором времени у тебя тоже это будет. Ну, как бы ты приблизишься да. к своей цели в том числе. Да, да. Да, да, да. И я знаю, лично 10... людей, у которых так сработало. Это вообще классно. Оно работает не только потому, что это плюс кармы. Оно работает тому, что пока вы помогаете кому-то, вы отождествляетесь с ним, вы сопричастны с успехом. А когда этот успех случается, вам перепадает чувство успешности от него, и его радости, его праздника. И у вас нейронная связь есть про то, что «мне удалось». И чем больше вам что-то удается, тем больше вас вдохновения туда еще и еще двигаться. Раз удалось, значит, еще и еще я могу туда делать. Я уже помню, что я тот, у которого получают. И вместо лузера, который говорит наоборот, и тут у меня неудачка, и здесь печалька, и тут вообще все плохо, вы превращаетесь вот этого, ну, в хорошем смысле достигатора. Мы это вот достигли с Машей, это мы с Дашей достигли, а это вот там мы даже даже собственного котеночка, там, если там чем-то болеет, вылечили, или спасли кого-то маленького там, в приют из животного мира. То есть что-либо сделать хорошо, вот это вот народное. Раньше было старушку перевести через дорогу, там, пенсионеру помочь. То есть это вас наполняет воодушевлением. И это человеческий поступок. Это не вот этот архаичный оральный контур, где мы напихиваем в рот свою топку энергии, потому что у нас печалька.